Шайку надо разогнать, чтобы они боялись. Сделать как в Грузии. Разогнать всех, а потом новых туда набрать, потому что от того, что форму они переодели, ничего не меняется. А потом, а потом новых разогнать и еще одних взять. Да. Ну. На нам потребна полиция. Цекавый вопрос полисмену, не знаю. Для правопорядку, наверное. Для порядку в стране, краї... ну, в городе. Чтобы захищала нас? Вообще-то охранять граждан. Угу. И защищать граждан. Если она выполняет хорошие, нормальные действия свои согласна устала. так это нужно а так так она не нужна в украине полиция чтобы детей убивали правоохранительные органы не, не имеют права такое дело то что они делают вы чули про трагедию в хмельницкому это вы о том что застрелили мальчика да конечно я вы оцениваете эту ситуацию а как можно оценивать убийство Жаклива ситуация Дости. конечно это ужасно выходит. ну прикро что таки взгляд у нас ну, происходит в стране без предел что стороны полиции. Ганебный ну, чиновник, не знаю. Какая ответственность за этот инцидент лежит особисто на Аваку? Это же его подопечные, правильно? Ну, ну, в первую очередь. Он-то непосредственно имеет к этому отношение, да и все. Он не стрелял в дитину. Стреляли в дитину, есть в Поэтому их должны мають Почему? Чому должны наказувати тех людей, которые вище над ними. Они просто должны выполнять свою работу. Я бы на месте Аваку а подал бы в остатку. Пусть он уйдет. Вот ему просто нужно уйти. Это же не единичный случай той некомпетентностью, которую управляют э, полицейские. Часто их хочется назвать полицаями. Поэтому, конечно же, министру нужно уйти. Как всегда, руководитель должен отвечать за действия своих людей. Но, как ни крути, человеческий фактор везде присутствует. И сложно, сложно ответить, не знаю, изнутри эту ситуацию. Какого покарания заслуживают полицейские, яких э, подозрюют в убийстве хлопчика? Если они виновны, максимально. Угу. Получить максимальный срок? Довечный. Они вообще не должны работать полицейским, а потом решение свободы. Какого? Максимального по-любому, но ну, справедливо. <как> ну, точно не спустите это на тормозах. Начальник безпосередний этих патрульных, он остался в органах, просто пошел в АТО. Насколько это справедливо? Ну, если уже пошел в ОТО, пускай идет ну, нормально в они а посидеть дед. Пошел в окоп и сидит там, ну, если уже по-честному как бы. ну шо? Ну, пошел он в ОТО, потом он будет эти какие-то льготы себе получать. Ну, по сути начальник не вбивав дитини. Якщо, наприклад, я что-то зробила, чему має відповідати хтось інший? Вы понимаете, он просто уходит от наказания. Разбираться о том, если доля вины его начальника в организации работы этого подразделения в той части, что работники оказались с оружием дома и не сдали табельное оружие, как это положено. Я думаю, что он должен понести ответственность, но в каком виде, затрудняюсь ответить. Не уверена, что он должен был бы быть смещен с поста, на котором находится, но наверняка какое-то наказание должно было бы быть. Верить никому нельзя, даже вот ведет милиционер, и ему верить нельзя.